Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем делать шапку зонта вент-канала. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Так вот, сам зонт вент-канала можно создать двумя возможными методами. Ну, либо задействовать у себя в проекте двумя возможными методами. Первый простой, а второй немножко посложнее. Но все зависит от того, насколько вы хорошо умеете работать в программном комплексе. Первый метод это найти готовое семейство в интернете, подгрузить и редактировать уже в соответствии со своими э, дымоходами, вентканалами и так далее. Вообще, что из себя представляет шапка зонта вентканалы? я покажу в нескольких картинках. Либо намного быстрее, если вы не знаете где искать и тратить на это время, можно создать их собственноручно. Что нам для этого потребуется? Да на самом деле, просто умение выдавливать все основные элементы. Мы, грубо говоря, сделаем семейство, микросемейство внутри проекта через обобщенные модели. Итак, что мне для этого необходимо? Я перейду во вкладку архитектура, компонент, модель в контексте. Здесь очень большое количество различных категорий, которые в дальнейшем мы можем присвоить уже готовому элементу. Пока, если мы не знаем, что мы делать будем и к чему это относится, лучше всего подходят обобщенные модели. И я вам уже говорил. Окей. Вентканалы сами я буду создавать для домика. Плейлист уже был сделан, от и до с оформлением планов по Госту, поэтому если захотите, ссылка будет и в описании и сверху на первое же видео. Как будет называться модель? Да, вентканал. Вентканал. Окей. Что мне необходимо? Ну, можно было и заизолировать основные элементы, то есть подсветить мои трубы и изолировать через очки снизу. Я этого не сделал и сейчас пока уже заниматься не буду. Мне необходимо задать рабочую плоскость для начала построения. Мне сначала нужно замоделировать окантовку моей трубы, вспомогательную перегородку, которая будет препятствовать проникновению влаги в трубу, ну и, соответственно, сам зонд. Задать рабочую плоскость. Я буду выбирать плоскость и буду выбирать верхнюю грань своих, либо готовой сборки моего вент-канала проверяя на функции показать рабочую плоскость что она у меня находится там где должна быть если она у вас получилась достаточно маленькой, можно ее подсветить один раз левой клавишей мыши вообще габарит самой рабочей плоскости ни на что не повлияет вы можете ее расширить собственноручно поэтому не пугайтесь если она у вас будет очень очень маленькая. я проверил то что рабочая плоскость находится в на том уровне, на котором мне необходимо, я могу выключить показания рабочей плоскости. И приступим к выполнению. Я буду пользоваться двумя инструментами. Это инструменты выдавливания, тремя, прошу прощения, выдавливания, сдвиг и переход. Мне необходимо замоделировать контур вокруг моей трубы при помощи элемента сдвиг. Мне необходимо при помощи элемента выдавливания поставить опорные ножки. И, соответственно, окантовку моего вентканала И э, при помощи элемента переход э, замоделировать крышку, по сути дела. Форма ее может быть любая. Вы, собственно, ручно можете сделать какую угодно, либо какую, пожелает заказчик. Картинкой по названию всех основных структур моего вентканала я тоже вынесу. Вы ее увидите здесь. А, ну, не моего, а примера, как реально в строительной терминологии они называются. Итак, для начала я воспользуюсь элементом сдвиг. Мне необходимо после активации элемента сдвиг выбрать эскиз траектории. Мне здесь не нужно переходить на вид сверху, так как я уже задал рабочую плоскость, и программа мне не даст перенести на какую-либо другую рабочую зону. Я могу просто нарисовать траекторию, находясь в трехмерном виде, по конечным точкам. Я замоделировал траекторию. Нажимаю зеленую галочку, я подтверждаю, что эта траектория верна. У меня появляется видимость профиля, пересечения. Так вот, я должен на него смотреть, не вот под таким углом, а чтобы видел все четыре основных направляющих. То есть я должен смотреть на него слева. Ну, либо получается у меня это будет справа. Либо справа, либо слева. В любом случае вы должны видеть все основные линии. Во вкладке вид у меня есть активация толстых и тонких линий. Советую вам сразу же по умолчанию работать в тонких линиях. Объясняю почему. Сейчас при построении моей траектории, если я займусь, то у меня контур вентканала уже настроен по ГОСТу. Все основные отображения толщины линий и они могут помешать в стыковке самого основного вент-канала. Поэтому тут нужно будет корректировать. А во всех остальных случаях лучше все-таки работать в тонкий Я перехожу в изменить. Э, прошу прощения э, Да, изменить сдвиг. Меня интересует выбрать профиль. Редактировать профиль. Я ничего не нажимал. То есть выбрать профиль, редактировать профиль. Теперь я снова попал в панели рисования. Я буду рисовать обычным набором отрезков линейное построение. Пускай у меня будет 50 миллиметров. 50, и по 10 миллиметров выступать. 10, здесь будет 60 получается уже, здесь будет 50, и замыкаю В принципе, все построено верно. Единственное, что мне стоит не забывать, если я нажму на зеленую галочку, посмотреть. Один раз нажал, второй раз нажал. Подсвечу мой бент-канал, никуда ли не сместилось у меня основное значение. Нет, все получилось верно. Если вам нужно сразу же задавать материал моего вент-канала при подсветке любого элемента выдавления, в панели свойств вы можете его настроить. И задать тот материал, который вам будет необходим, либо который вам уже известен. В данном случае пускай я поставлю его алюминий. Пока меня это не волнует. Ну, я могу включить реалистичный вид и могу увидеть то, что здесь уже добавится алюминий. Вот она отличается от общего состава. Но в реалистичном виде лучше не выполнять настроение. Компьютер загружается сильно. Теперь что я сделаю? Снова панель создания. Задать рабочую плоскость. Выбрать плоскость. Выбираю плоскость. Верхнюю теперь уже границу выдавленного моей окантовки трубы. Нажимаю один раз левой клавишей мыши. Воспользуюсь элементом выдавливания и на виде сверху выдавлю основную окантовку, ну точнее окантовку, отпорные ножки моей трубы. Здесь я посмотрю, чтобы точно мне не промахнуться, толщину. Вот отсюда буду начинать. Окей. Вид сверху. Сверху я также делаю. 50 миллиметров. Опять же, контур может быть любой. Вы собственноручно его будете подбирать. Я просто моделирую для общего понимания. Изначально при построении у вас есть конец выдавления в панели свойств. Если я сейчас построю без изменения этого численного показателя, у меня выдавится элемент на 3000 миллиметров вверх. Напоминаю, что Revit работает в миллиметрах. В данном случае, пускай он у меня будет выдавливаться на 100 мм. Меня это абсолютно устроит. Выделю нарисованную контур, и при помощи функции зеркала с построением оси отзеркалю основные элементы. Так как я строил через линейное построение, мне будет достаточно просто, повторяя основные элементы, нажав на клавишу Enter, повторение последнего выполненного действия, выполнять функцию зеркала. Так как элементы уже будут построены. Соглашусь с выполнением данного действия. Вот мы видим то, что у нас появились опорные ножки. Но я их буду называть опорными ножками. Выбираю материал. Пускай также будет алюминий. Что я сделаю теперь? Мне нужно бортик сделать, чтобы влага не попадала, что дождь у нас не всегда идет горизонтальные, горизонтальные вертикальной плоскости бывает и косой, чтобы не попал дождь в нашу трубу. Я на виде сверху снова выполню элемент выдавливания. И выдавлю также 50 ой, 50 миллиметровый но на высоту выдавливания пускай будет 40 мм элемент. Воспользуюсь функцией зеркала. Выделили его, воспользуясь функцией зеркала, отзеркали его на противоположную сторону. Выполню построение аналогичным методом, даже могу через прямоугольник, двух других сторон. Будет даже быстрее, чем через функцию зеркала. Вот у меня несколько контур. Соглашусь с выполнением данного действия. Можно было сделать его и чуть-чуть поменьше. Материал опять же задам, либо я мог его задать уже в последующем выполнении действия. А теперь вкладка создания. Задать рабочую плоскость. Мне необходимо сверху нарисовать шапку моего вентканала. Выбрать плоскость, выбирая плоскость верхнюю опорных стоек. Сразу же смотрю на виде сверху через видовой куб. Через видовой куб я буду пользоваться элементом переход. Дело в том, что давайте сейчас подсвечу этот элемент построения. Отменю выполнение действия, создание. Мне нужно, чтобы выдавился либо конус, либо любая угодная, какая угодно функция, какой угодно контур, который вы видите, должен быть задействован. Я буду пользоваться элементом перехода. Переход. И, кстати, материалы мог еще до начала моделирования задать. Такая у меня будет материал сразу же алюминька, чтобы лишний раз не лезть. Смещение 50 мм. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня шапка была шире самой трубы. Глубина такая будет тоже 50 мм. Сейчас вы поймете, на что она влияет. Выбрать линию. И выбираю контур своей трубы. Для тех, кто будет придираться, контур ли вы трубы выбираете, вы выбираете контур самого выдавленного элемента, да, вы правы. Поэтому я мог перейти в каркас и замоделировать по контуру трубы. Но разница в 10 мм роли существенно не сыграет, только если на визуальный образ самого вентканала. Давайте для тех, кто потом может захейтить это видео, я, соответственно, выберу границу своей трубы. Раз, два, три, четыре, Редактирование верха. По поводу редактирования верха. Чтобы мне правильно попасть в центр, я сначала построю диагональную линию. Главное не забыть убрать смещение. Мне она не нужна. И самое удобное, сверху построить через функцию многоугольника, потому что в нем легко можно найти центр. Прямоугольник придется двигать. Либо можно было построить круг, тогда будет конусообразный элемент самого выдавливания. Но я построю прямоугольник. Прямоугольник с числом сторон 4. И меня интересует построение по центру, и сделаю его максимально маленьким, чтобы он меня ни на что не повлиял. Удалю после выделения диагональную линию, соглашусь с выполнением данного действия. У нас получился, дойти из каркаса перейду в скрытую линию, вот такой вентканал канал В реалистичном виде он отображается вот таким вот образом. Как перенести вент-каналы на оставшиеся элементы? Сейчас я соглашусь с выполнением данного действия и завершу модель. Вот он, мой винт канал Здесь я могу поменять его только габариты. Материал мне уже будет не поменять. Мне нужно будет каждый раз заходить в контекстное редактирование и менять элемент для каждого элемента в отдельности материал. Но мы этого делать с вами не будем. Как переносятся элементы? Ну, на самом деле, в трехмерном виде это можно сделать, либо можно сделать на любом из фасадов. Выделяется сам вентканал при помощи функции копирования, особенно если вент-каналы на одной высоте у вас будет видна. Контур вашей трубы, и вы переносите. Как перенести вент-канал на другую какую-либо высоту? На самом деле, в панели свойств есть смещение от уровня. Можно базироваться от этой функции, зная высоту своей трубы. То есть смещение от последнего вашего уровня. Либо можно также при помощи функции копирования поднять на необходимую высоту. И тут уже стыковать. Как вам будет удобно. Либо, ну на самом деле это два основных таких метода. Я сейчас перенесу этот вент-канал сюда, чтобы он у меня не мешался. Вот таким вот образом. И таким образом у меня получилось три зонта вент -канала. Материалы вы будете выбирать собственноручно. Так же как и форму самого вент-канала задается вами собственноручно. На самом деле, вот за 10 минут можно сделать все вент-каналы. В некоторых случаях вы будете по 15-20 минут, если у вас нет готовых заготовок, искать эти семейства в интернете. Вот. Надеюсь, видео было полезным. Достаточно короткое. Если вам нравятся видеоуроки, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо и скоро увидимся.